Да у них трос просто был, у них трос был? и белая труба, металлопластик. И металлопластик. Металлопластик туда Ну у них трос не шибко-то длинный был. Что, Далее слышите тому,